Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в музее уникальной Калмыкии Басана Захарова. Как вы знаете, в 1771 году, 5 января, это ровно 250 лет тому назад, одна часть, ну, большая, наверное, часть, да? Да, большая. Большая часть калмыков вернулась, ну, как вот мы знаем, что вернулась назад на, в Джунгарию, но вот как все это происходило, хотелось бы э, узнать у вас. Mm -hmm. Немножко пролить свет, ну, чтобы мы помнили, знали э, возможные причины, э, почему откочевали. Э, конечно, история не, не, не терпит сослагательных на, на склонений, там, да, если бы, да кабы", mm -hmm. вот, э, может быть, какие-то мысли есть, там, если бы мы не, не откочевали, что бы, бы случилось, mm -hmm. возможно, какие-то, может быть, другие mm -hmm. какие-то изменения. Ну, в общем, Ваш взгляд на те события, которые произошли 250 лет назад? Да, ну, конечно, вопрос такой очень... Такой... По смыслу, <шир> конечно, да, очень объемный. да. Ну, действительно, вот 5 января 1771 года наши начали движение вот в Джунгари, на нашу историческую родину. Вот. По калмыцкому календарю, получается, это первый день месяца Зайца. Вот это после Барса, да, после Нового года, новогоднего, второй месяц идет Зайца, Туласар, угу. вот, и в первый день наши двинулись. Двинулись. Это был действительно в истории человечества беспрецедентный поход, аналогов которому в мире не существует, вот. и на этом, кстати, это был, можно сказать, заключительный акт великого переселения народов, чтобы уже больше а, такого не, ну, не повторялось в истории человечества. А, вот, Беспрецедент он был, потому что шли не только войска, шел народ вместе э, там, со скотом. Вот, поэтому а, шли они достаточно медленно. То есть максимальная скорость вот, в первые дни пути, это было где-то ну, примерно 25 км в, час, угу. о, в день. Вот, то есть, естественно, они шли по скорости ну, скота. Mm -hmm. вот. и, ну, Количество. это первые дни, да. Потом скорость уменьшалась, там, где-то, ну, как бы ученые рассчитывали, примерно, mm -hmm. там, и 17 километров в день, и 14, и mm -hmm. даже 10 километров в день. Вот, ну, такая скорость была. И в течение 8 месяцев, вот, наши... Айраты достигли Джунгари. Вот. Ну, конечно, сам поход был очень сложный, тяжелый. Ни один километр не был по мирной территории. Вот даже если сегодня представить, с учетом там, машин, да, например, да, транспорта, проехать, даже просто согласовать такой поход, это будет ну, максимально сложно или, может быть, даже почти невозможно. Это получается вот. через несколько государств надо было проехать, да? Ну да, то есть угу. там и казахские жузы, и там и киргизы, и, ну, в общем, да, и повторяю, что это не мирная территория была. То есть и казахи, и киргизы постоянно старались нападать, отбивать вот, женщин, стариков, ну, детей, скот, вот, мужчин, стариков убивали. А, тяжелейший поход, но, тем не менее, это действительно было блистательное вот как с точки зрения, наверное, военной стратегии, наверное, это, наверное один из блистательных походов был. А, как шли, вот интересно тоже, да, вот впереди шло 10-тысячный корпус, по бокам по 5 тысяч, и арьергард где-то 20 тысяч воинов шло. Получается, движение было, напоминало... А чего, как, как волки, да? То есть, впереди шли самые сильные, там, да? По бокам как вот волки ходят, да? Наверное, да. А и в конце замыкал вожак. Нет? Да, это хан сначала шел, ну потом они перестраивались и там получалось, что арьергарда как такого не было, то есть отстающих подгоняли уже казахи, например. поэтому шли, довольно так старались скучно идти. Вот. Ну, сначала, естественно, это была зима, это жуткие вот холода. Конечно, потом и весна, да, это все распутится и так далее. Вот. Плюс, ну, помимо казахов, киргизов, и русские войска тоже пытались задержать. И, в общем-то, даже некоторые улусы задержали, вот. Их вернули сюда, на Волгу. Вот. но в целом, конечно, наши ушли. И несмотря на то, что потеряли наверное где-то две-трети своего состава все-таки оставшиеся смогли дойти. Вот. Это действительно ну, практически невероятно, и тайраты вот, показали ну, вот, точно беспримерное мужество, целеустремленность, вот, вносливость, ну и стойкость, конечно. Вот. Ну и как в с военной точки зрения, вот, многие у Бушихана представляют как такого э, очень недальновидного человека. Вот. Но на самом деле, вот, э, организовать такой поход э, не мог человек неумный. Не вот. Это был яркий лидер, целеустремленный, э, неплохой или может быть даже блистательный стратег. Ну, в таких походах все невозможно, к сожалению, предусмотреть. Вот. Выбрали не совсем удачный путь вот через озеро Балхаш, где после вот жары, безводья пустыни, вот, каменистой местности, ну, безводной местности, и люди стали пить эту воду, и, в общем-то, там, наверное, половина народа осталась. Ну, я слышал, что Балхаш, он с одной стороны соленый, с другой стороны пресный. И так получилось, что мы вышли к той части, которая была соленая, и люди э, кинулись, и животные кинулись пить воду, и очень много там было смертей как раз таки из-за этого. Ну, вода была, да, там, то ли гнила она в этот момент, но в общем, была, э, по сути, ядом оказалась mm -hmm. для наших предков. Вот, ну и это, конечно, нанесло огромный моральный урон, вот, потому что все-таки даже, наверное, вот эти битвы, бои и погибшие вот во время боев не могли нанести вот такого, вот такого удара морального. И вот именно после озера Балхаш, конечно, я думаю, дух был несколько надломлен. Ну, уже и сил не оставалось, по сути. Вот. И когда пришли на границу с Китаем, то вот, встретили китайские чиновники и как бы спросили с какой целью вот, они пришли вот. ну и там конечно китайцы подготовились и войска все это было и от семь дней Убышекан дал как бы ну, как бы Попросил э, э, э, дать время на обдумывание. Uh -huh. вот, семь дней они думали, совещались, что делать. Но, конечно, воевать уже сил не было. Вот, и пришлось э, принять подданство Китая. Убушахан заявил, что калмыки шли, айраты шли вот, с целью вступить в подданство Поднебесной империи. Uh -huh. ну, и, uh -huh. в общем, там уже понятно, их тогда встретили уже с почестями, там, помню, 200 тысяч голов лошадей дали, и с остального скота и юрты, и, ну все что угодно. Вот, то есть, <клёдь> <клёдь> вот. Но ну, а почему пошли, вот тоже большие споры идут до сих пор. В общем-то тут я думаю однозначного ответа нет. Ну много факторов. <клёдь> Одно из главных, наверное, то, что все-таки Джунгария пала и вот наша историческая родина, а к тому времени мы там менее полутора, ну, где-то около 140 лет жили уже здесь, в этих степях, но при этом вот идея вернуться на родину, она никогда не умирала, да, не уходила. И каждое поколение вот волжских хайратов вспоминали про свою родину и постоянно вот эта идея возврата туда не прекращалось. Вот. Тут, конечно, российское правительство тоже с какой-то степени стало, то есть оно давило. Надо сказать, что Калмыцкое ханство оно попадало все в большую зависимость от российского государства. Вот. Несмотря на то, что армия у Айратов была одной из самых мощных в мире. Но тем не менее, в плане технологическом мы уже отставали, очень серьезно отставали. От Запада, да? Да, от Запада, от Европы. Вот. Конечно, наши, наша элита пыталась этот пробел восполнить. Вот тот же закон Дон дашихана о всеобщем обязательном образовании. Да, это, это как раз была, видимо, попытка э, вот этот разрыв уменьшить между Иратами да, и там, европейскими державами, но э, не успели. Не успели. Вообще, с точки зрения законодательства, наше государство было, наверное, одно из самых передовых вот, в те времена. И, конечно, если бы вот так вот искусственно не прервалась жизнь наших государств, то возможно, что, конечно, ну, опять же, вот сослагательно, да, ну, угу. уже... Немножко есть, помечтаем. Наверное, был один из самых передовых государств. Ну, уже, наверное, где-то к 19 или середине 19 века. Вот. Но, увы, не случилось, и вместо расцвета мы вообще, айраты практически исчезли с лица земли, как политическая нация, вот. джунгария пала, мы пали, по сути, вот. и айратов уже, в общем-то, как государство у нас не осталось. Вот Гумилев говорит, что э, не говорит. Я где-то читал, что он говорил, что я уважаю там, в мире две нации. Это североамериканских индейцев и э, волжских, да, калмыков, которые выбрали уничтожение, там, нежели там рабство или подчинение. Это, ну, видимо, он говорил. Ну, да, видимо, он имел в виду э, эти события. События, когда мы не решили э, идти в подвеску да, Российской и... империи и вот этот поход, но ну. ну, в целом наша история, она объективно такая вот, интересно, что айраты имели ярко выраженное государственное мышление, uh -huh. то есть это вот прямой показатель э, развитости нации, вот uh -huh. именно как политической нации, то есть, несмотря на то, что было довольно много раздоров, да, между собес, но если, например, существовала угроза государству, то uh -huh. айраты, как правило, объединялись, Угу. Несмотря на то, что вчера еще хотели друг друга там поубивать, да? угу. вот, Объединялись, вместе давали отпор врагу. Вот, это говорило о высочайшем вот, государственном мышлении. Вот, но в то же время, вот, как мы видим, пару раз у нас были ошибки. Один раз вот, предательство Амурсаны? А, Амурсаны, да, в Джунгарском хансе. Вот, за всю историю так, в общем-то, один такой нашелся человек да. и и в общем-то джунгария пала а, у нас у бушихан у нас не было да вот предательства но ошибка вот такая угу. трагическая ошибка а, и привела к тому что ну, в общем-то мы как государство исчезли и с этого момента вот кстати айраты превратились в малый народ вот. угу. мы перешли в разряд малых народов вот, и, в общем-то, враги э, потеряли руки, как говорится. А почему, вот вопрос тогда у меня такой стоит, почему не, не все ушли? Почему на сегодняшний день, например, мы на Волге до сих пор остались, существуют араты, ныне называемся Харингут? Почему все-таки, как бы, вроде как бы все собрались, собрались и ушли, а почему остаток все-таки остался? Ну, тоже тут история, она не такая однозначная, вот у нас часто любят преподносить историю как-то очень-очень однозначно, все очень просто. Uh -huh. Ну, например, как э, пришли сюда на Волгу, да, это столько с одним величайшим желанием служить русскому государству, охранять южные рубежи. Ну, глупость несусветная, но, тем не менее, вот у нас так она подается, история. И, в принципе, все, большинство этих исторических событий, они тоже очень так, ну, совсем под таким очень примитивным соусом подаются. Полуправде. Полуправда или совсем неправда. Вот. Но <св> <св> ну, также и по сути, вот по поводу вот, ухода, а часть не смогла уйти из-за того, что Волга рано разлилась. Ахтюба, да? Ну, Волга, да. Ахтюба. Ну, вот, потому а что я слышал, что Ахтюбин Голмусун есть у нас сейчас а песня, да? народная да, песня. Mm -hmm. а на самом деле не о плач о мужчине и женщине, которые остались на двух берегах, mm -hmm. а о разрыве народа. Что да. вот э, одна часть осталась на левом берегу, а вторая ушла, она же напрямую никто не говорил. А вот, mm. вот, в, такой вот э, в такой вот форме она вылилась. Mm. Ну, может быть. Да. Ну, был, была часть людей, которые не хотели уходить. Вот, там, например, там хашуты, берюды, они уходить не хотели. Вот, им, в принципе, хорошо жилось и здесь, и они не собирались уходить. Вот, поэтому, ну, разные были причины вот, оставания здесь. И поэтому в Википедии написано не «Калмыцкий исход», а «Тургутский побег». Тургутский побег. Ну, по сути, это было Тургутское ханство. Mm -hmm. 90% mm -hmm. населения это были Тургуды. Да, mm -hmm. Поэтому и ханы это были Тургуды. Mm -hmm. вот, махчин киря -труд. А, Поэтому это, в принципе, да... В принципе, это Тургутский, Тургутская ханцы и Тургутский уход. Да. Угу. Ну, и можно и так назвать. Да. Побег? Побег. Ну, побег. Я бы так, не знаю, как-то бы осторожнее, наверное, бы это говорил насчет побегов. <laughs> ну, да, в истории тоже при, что как, уход назвать угу. побегом. Угу. Но э, я так понял, что э, на самом деле э, правительству империи российской э, было невыгодно держать такое мощное, сильное государство. И под коверными играми, всякими разными там договоренностями с Китаем потихонечку-потихонечку э, они э, внесли вот этот разлад, всадили эту мысль. И когда уже народ полностью откочевал, э, есть вот случай, да, говорят, вот, э, Екатерина посылала э, свои войска, чтобы отбивать. Ну а, да. Назад да. отбивать. То есть все они нужны были, но такое небольшое количество. Потом в дальнейшем мы, как, не знаю, как наемники, наверное, да, здесь, как спецназ в России использовался. Просто воевали во всех войнах, ну, которые нас тут не касались. Нет. Не соглашусь. Нет, России было выгодно калмыцкое Ханце. Выгодно, в общем-то, во всех отношениях. Постоянный напряг вот с Турцией был, да, с Османской, с Османской Инберия, да? угу. там с Крымским ханством, с Магайцами. Вот. Но... И вот наши здесь айраты в успешно их подавляли. Потом айраты, видимо, не доверяли вот, мусульманским народам. Вот, и Единственный естественный союзник у айратов была это Россия. Угу. Вот, тут еще, ну, может быть, дело не столько в религии, хотя и это тоже, наверное, играло свою роль, но также еще и то, что вот, например, с крымскими татарами, нагайцами у нас был один ареал обитания, степь. Да? Угу. Они были кочевники, и мы кочевники, и мы за эти территории постоянно воевали. С русскими у нас не было вот таких вот проблем, да? да, да, проблем не было, потому что они как бы, они обитали в другом, да, реале, то есть это землепашцы, леса, да, леса, да. и поэтому мы как бы не соприкасались, наши миры жили рядом, но не соприкасались. И, и это было выгодно обеим сторонам, потому что обе стороны могли свою продукцию сбывать друг к другу. То есть мы лошадей, там, да, в, основ, ну, в основном лошадей, скот, верблюдов продавали. Они на нам... да? Да, да, да, все остальное, там ткани. Вот, и это выгодно. Было очень выгодно, и я думаю, что, ну, Россия, там, Екатерина и весь высший свет государства российского, они не ожидали, что уйдут калмыки, потому что у них оголялся, вот, юг, угу. вот, и вот та же, например, Кавказская война, одна из ее, вот, таких главных причин, наверное, это то, что вот калмыки отсюда ушли, нужно было, от Северный Кавказ, он, как бы, э, был... Ну, под так сказать, под протекторатом, может быть, да, вот Айратов и, соответственно, лояльные русскому государству. А когда от ушли, то ситуация изменилась, вот, и Россия начала впоследствии эту Кавказскую войну, очень долгую, длительную. Потому что территории в Армении, Армения, Грузия были, да, и нужно было к ним, с ними соединяться. Вот. Ну, в общем, вот так, таковая вот история. Поэтому России было, в принципе, выгодно калмыцкого ханса. Mm -hmm. Наличие такого Ну, единственное, что они старались как можно больше закабалить калмыков. Ну, как бы в том плане, что э, все больше и больше как бы вводить в состав русского государства. Да, вот. Потому что ханы наши не считали, что они там были прям внутри Подназ, российского да. Да, да, да, государства. Они в какой-то степени понимали, конечно, ну, вот, зависимость от России, но в целом они себя считали равными вот, партнерами. <с> uh -huh. а почему вот Савушихан с тем же Деми вот они? Он его считал э, низшим, yeah. намного более низшим по рангу, чем он сам. Вот он себя, себя считал равным. Какое количество, чтобы понимать, сколько пришло, сколько двинулось в дорогу, сколько погибло, получается. Если пришло там в районе 70 тысяч. Да, Сюда? Нет, туда. А, туда. Там, в районе 70 тысяч пришло? 70-75 тысяч, да, где-то вот, вот, вот таких цифр. Ну, цифров. не знаю, вот, ран, разные данные, Ну есть вот где-то 55 примерно там угу. тысяч пришло. Это ну, получается, тогда... что, около 100 тысяч, да, чуть больше мы потеряли в походе. Ну да, где-то, да. Но это не только смерти, да, получается, и казахские на то времена, вот я где-то а, читал... Кто в плен, да, да, очень много в плен попадало. А также отбивали и усиливали детей. Да? да, вот казахи, например, они их брали в плен, ну, женились там, вот они их оставляли себе, мужчин убивали, а женщин детей забирали. Разные ханы, казахские ханы объединились и делали, совершали набеги на наших откачующих. Да, а, ну... а Аблайхан, он наоборот пришел и дал убежище многим. Нет? Ну да, с одной стороны так. Там... Вот именно взаимоотношения во время... Когда перехода вот между нами было такое а, сражение, да, вот, как его назвать, ну, ну, такое главное сражение, по сути, между казахами. Это во время пыльного перехода. Да. А, там все три жуза объединились. Вот, mm -hmm. Войска трех жузов объединились. Но наши прорвали это, Хотя не равные силы, сил, кстати, были. А значительно войск уже было меньше. Вот, но тем не менее прорвали вот эту блокаду. А, то есть эти войска казахские там вот одним ударом разорвали и ушли. Вот. Но там вот три жуза было. Потом он как раз по территория Таблая. Они уже их не преследовали казахи, да, вот. То есть протекция, казахи, да, Но, ну и как бы он, он уже получил инструкцию от китайского императора, вот, чтобы пропустить. Угу. Ну, вот вроде так все. И он уже поэтому, ну, пропустил оставшуюся часть. Но их там другие наших прям сали, киргизы особенно. После вот этого сражения. После Балхаша вот, киргизы больше всего вот, нападали и крамсали. Уводили в рабство, да? В рабство, да. И, ну, в общем, там уже просто, ну, уже были, многие уже без лошадей даже были. Так вот, очень много погибло. А остались такое же количество, что, что и пришло? В смысле, где? Ну, вот здесь, здесь на волге здесь осталось, он... да. Ну, пишут, что где-то около 11 тысяч кибиток, вот. ну, где-то 40-50 где где -то да? тысяч примерно. Где -то где -то в одной кибитке 4-5 человек. Да. да. Ну, а -а -а. в общем, можно смело, наверное, на 5 умножать. Угу. 4,5-5 человек где-то. Угу. Так было. Вот. То есть где-то, ну, примерно, да, около 50 тысяч. Ну, вот с этого момента получается. А, еще один вопрос. Получается, среди всех аиратов в мире, mm. свое собственное государство, можно сказать, что государство, все-таки мы в Российской mm. Федерации, Федерация ⁇ это союз всяких государств, да? mm -hmm. свое собственное государство, получается, удалось сохранить да, только нам. Yeah. То есть все остальные айраты, проживающие в мире, что в Киргизии, что там в Китае, mm. что в Монголии, там, внутренней Монголии, все они... Не имеют своих территориальных образований, да? Нет. И, и наверное, не будут никогда. Угу. А, ну, все, спасибо. Самое, наверное, важное, что хотелось напомнить нашим зрителям, что чтобы не забывали о таких событиях, mm -hmm. кто не знал, а какую бы литературу вы посоветовали прочесть вот именно по, по этим событиям? Потому что очень много вопросов э, с, как раз таки вот с представителем казахского народа бывает сталкиваешься кто-то говорит мы говорим что это пыльный поход а они говорят это тургутский побег ну, там и прочее прочее прочее там где-то mm. столкновение где вот более э, как сказать более м, правильное что ли правильное толкование об этих событиях можно э, прочесть самостоятельно ну, мне например нравится вот книга да, вот этот «Последняя великая кочевия» — это Владимир Иванович Колесник. Uh -huh. вот, это вот очень, действительно, хорошая книга, хороший анализ, э, такой объективный анализ. Потому что зачастую ну, вот, либо имперская точка зрения, либо uh -huh. вообще как то непонятно А тут как бы объективно. Вот, э, еще вот есть э, книга Елены Дорджиевой, от нашего ученого, моей однокурсницы. Mm -hmm. вот. Но я сам, к сожалению, ее не читал. Ну, вот несколько раз вот ссылки на нее видел, но вот сам лично не читал. Ну, я так думаю, что вот тоже хорошая книга. Mm -hmm. Новый год! Mm -hmm. Все дела. Ваше поздравление. Новый год. Ну, вообще, мы Новый год еще тогда, месяц назад да, mm -hmm. отметили. В принципе. Но так вообще... Каждый год новой надежды, которые зачастую не оправдываются. Но самое главное, я думаю, что верить в себя, в свои силы, в свою миссию на земле, в свою судьбу. Верить в своих близких, родных. В нашем мире нет ничего более надежного, чем вера в себя и своих близких. Все остальное, к сожалению, может... Ну, уйти, разрушиться. Вот. Только остаются самые чистые отношения, это вот между родными людьми. Поэтому желаю, чтобы в этом новом, 2022 году а, крепли родственные связи, а, вера в себя, в свои силы. Вот. Желаю каждому, кто еще не нашел, найти свою миссию. Да, мы все... По нашей древней традиции мы все рождаемся не просто так, у каждого своя миссия на земле. И важно найти. Вот желаю, чтобы кто ищет, нашел, Но кто еще не ищет, дошел до того понимания, что надо искать себя, свое место в мире, идти вперед, двигаться. В общем, сил, энергии и большой целеустремленности в Новом году